Приветствую. Так, по статьям. Тут первое. Вот эти вот ссылки. Здесь должен быть текст. То есть есть понятие анкора, есть понятие ссылки. Они, если мы делаем в редакторе конкретно ссылку, то мы здесь прописываем... Если зайти в редактирование. Можно сделать как в визуальном так и в текстовом формате. Здесь такому принципу так чем можно смыть краску да чем можно смыть краску просто берем этот текст вводим вот в эту страницу далее выделяем блок нажимаем ссылка линк Здесь можно скопировать. Либо сюда, либо же найти здесь в поиске. Добавить ссылку. Вот он прописал так, как надо. В тег. А, ашреф, потом пошел сама ссылка. Это вот текст. Это анкорн. Называется. Если визуально открыть, у вас будет видно, что вот эта ссылка пошла. Дальше. Я обращаю внимание, здесь разные разделы. Как смыть краску. Здесь чем можно. Так, опять же, как смыть краску, а здесь как удалить краску. Так, вот эта ссылка, судя по всему. Либо же в другой раздел должна попадать, либо же надо сделать, снять старую краску со стен. Либо же она вот должна быть в этом разделе. ну по заданию они были вместе. Тогда заходим в редактирование страницы и меняем родительскую. Родительская должна быть... Так, еще здесь сразу обращаю внимание. Не должно быть вот такой вот трех, многослойной структуры. То есть, как отмыть коп от восстановления пожара, это не те разделы. Я специально созданные разделы. Если надо раздел создать отдельный, его создаем в корневом. То есть этот вот как, как отмыть купить надо бы сейчас посмотреть Так, здесь мы меняем раздел на как смыть краску. Так, вру. Как смыть краску, да? Вот. У него ссылка поменяется не как удалить, а как смыть. Вот здесь вот. Если открыть страницу, родительская будет вверху в хлебной крошках. Вот это называется хлебной крошки. Можно перейти сюда, назад. Так, здесь будет снять старую краску со стен. Нет, не сохранила я. Выделяем здесь его, делаем линк. То есть либо же мы копируем линк вот этот, либо же здесь можно в поиске нажать. Текст найти. Снять старую краску со стен. Добавить ссылку. То же самое делает. Либо руками, либо же полуавтоматически. И третья ссылка у нас. Чем смыть краску с баллончиком. Берем текст. вставляем сюда выделяем ну давай покажу как его делать в визуальном режиме вот выделяем этот текст выделяем ставить изменить ссылку ищем в поиске чем смыть краску с баллончик так не нашли Вот вверху ставилась сама ссылка, вот этот текст вот этой ссылки, анкордный. Нажимаем кнопку, вот она добавилась. У нас сформировался HTML-текст, вот в такой вот структуре. Вот так оно должно быть. Если нажать «Обновить», у нас будет иерархия. Вот если страницу, у нас есть раздел «Как смыть краску», есть три, три дочерних страниц. Теперь между ними надо ссылки сделать, перелинковку. Ну, самое простое. Закрою, покажу. Откроем вторую страницу. Это страница Б. С первой на вторую ссылку делаем. Берем текст. Здесь пишем, например, рекомендуем. Здесь но можно чуть-чуть подкорректировать, как чтобы был уникально он более менее Берем ссылку. Линк. Вставляем сюда добавить ссылку Узновить. итак получаем как снять вторую краску со стен это у нас с, с этой страницы на эту страницу теперь делаем с, вот со второй страницы на третью страницу ссылку открываем третью страницу вторую страницу. Ее в редактировании. Пишу текст анкорный. Чем можно смыть краску? Так, тут какие-то у нас непонятные ссылки. Без анкорные. копируем ссылку выделяем текст делаем линк добавить ссылку обновить открываем смотрим рабочая ссылка так как отметь тут вот левая ссылка вот этот, вот этот кусок уберем с того что делали неправильно Пишем просто рекомендуем. Чем отмыть краску из баллончика? Открывается. Теперь еще раз возвращаемся в родительский раздел. Это третья страница. Теперь надо сделать ссылку с третьей страницы, треугольник закрыт, на чем можно смыть краску. Открываем эту страницу. И на той странице делаем ссылку с, с таким анкором. Либо же чуть-чуть его меняем. Так, вот этот старый текст плохой я сразу уберу. чем можно сметь краску чем можно быстро копирую ссылку выделяю делаю линк копируем само URL вот этот вот, вот это or а это анкорный текст добавить. У нас получилась вот такая вот тег H. А, потом H. R, потом адрес ссылки. Закрывается тег. Пишется анкорный текст и идет закрытие тега А. Обновить. Проверяем. Эта страница должна открыть первую. вот. Эта должна открыть следующую. И эта должна открыть которая начальная. Вот три страницы треугольник мы сформировали, исходя из перелинковки. Когда будет более сложная структура, мы там дальше рисуем уже по схеме. Итак, с вами был Сергей Мердачук. Сайт проекта больше ру Это консультация в рамках кончинга по продвижению интернет-сайтов. Да вам!